Всем привет, ребят! Сегодня я покажу, как собрать Лего ножик. Погнали! Сначала берем сам нож. Вот такой вот. Такие детали можно найти в наборах с вертолетами или самолетами. Нет, с вертолетами, да. Э, берем вот такую вот деталь. Думаю, сами соберете. не тупые. Ну да, мои зрители никогда не бывают тупые. Э, и ставим как бы это... Так, сейчас сфокусируется. Опа. Так. Ну, как хотите, черненькую можете сюда поставить. Вот так вот ставим. Э -э дальше мы берем вот такую вот деталь. Вот, видите? Сейчас. Вот такой вот. Теперь ставим ее вот сюда. Сейчас, о, все. <кх> Теперь переворачиваем. И сюда ставим вот такую вот деталь. Вот так вот мы ставим, ребят. Тут у нас еще остается место. Сюда мы ставим вот такую вот. Четверочку. Вот такую вот, ребят, четверную Мы ставим вот сюда то, что осталось места. И последнее берем вот такую вот двойную и ставим сюда, вот, выходит вот так. Теперь вот эту вот, сейчас заполнять будем ее. Здесь ставим вот эту вот красную, потом берем снова четверочку вот такую вот и ставим ее возле красной вот так. И тут у нас остается место, сюда мы ставим вот такую вот плоскую Вот что у нас получилось. Вот сейчас. Вот такой вот ножик, это может... Вот такой вот ножик, который может гибаться. Такие оп-оп. Э -э сейчас я вам минусы и плюсы этого ножика. Он... Ну, это и плюс, и минус. Он не может порезать. Он как игрушечка. Э -э плюсы. Можно играть, смотрите, что... Вот так вот поставили. Сейчас. Не защелкнул. Надо... Оп, оп. Надо очень туго поставить. Так, вот так вот ставите, это уже пистолет. Вот так вот поставили, это уже ножик. Прикольно, да, ребят? Вот так вот. Если хочешь, чтобы я еще снимал вот такие вот штуки из лега, давайте наберем 5 лайков. Пока-пока.